Привет! С вами интернет-магазин Керамис. В этом обзоре мы познакомим вас со смесителем для умывальника Ravac 10 TD 01500, артикульный номер X070091. Легкий наклон корпуса выделяет данный смеситель из линейки подобных и придает ему стильный изящный вид. Равак 10 градусов TD выполнен из качественной латуни и имеет блестящее, приятное на ощупь хромированное покрытие. Высота смесителя составляет 334 мм. Длина неповоротного излива 192 мм. Высота излива 244 мм. Управление температурой и напором воды осуществляется с помощью удобного однорычажного переключателя, в основе которого лежит стандартный керамический картридж диаметром 35 мм. Гибкий аэратор можно отрегулировать таким образом, чтобы поток воды был направлен всегда непосредственно в сток, без лишнего разбрызгивания воды. Данный смеситель отлично подойдет ко всем классическим умывальникам, а также умывальникам на столешницу. Устанавливается ровок 10 градусов ТД на одно монтажное отверстие с помощью гибких шлангов длиной 400 мм с диаметром G3,8 дюйма и 230 мм медных трубок.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 Конструкция смесителя Ровак 10 градусов ТД привлекает неординарностью визуального исполнения. Утонченная простота геометрических форм превосходно дополнит интерьер любой современной кухни или ванной. Заходите на наш сайт и покупайте только качественные и сертифицированные смесители Ravac. С вами был интернет-магазин Keramis. Подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх, делитесь видео с друзьями.